Всем большой привет! Сегодня будем печь тонкие блины на сыворотке. Список всех ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Разбиваем в миску 3 яйца, добавляем 3 столовых ложки сахара, пол чайной ложки соли. Взбиваем до однородного состояния. Просеиваем 2 стакана муки. Перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку соды и подливаем небольшими порциями 1 литр теплой сыворотки. размешиваем чтобы не было комочков. Вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и даем тесту настояться примерно полчаса. Затем разогреваем сковороду, смазываем ее перед первым блином подсолнечным маслом, наливаем порцию теста, распределяем его по всей плоскости и выпекаем блинчики на сильном огне по несколько минут с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Из указанного количества продуктов получается около 30 блинов диаметром 24 сантиметра. Вот и все! Тонкие, нежные и очень вкусные блинчики готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт,